Чё? Чё? делаешь? Я, я читаю. Пишут? Пишу, что пишут? Пишут, что какой-то серийный мандат завелся у нас. У нас? Ага. Смайл зовут. Ну, я думаю, нам он не грозит. ЗВОНОК я открою. Гоша. Чё? Ну, привет. Гоша. Твою мать. Ты как его впустить ему умудрился? Ну, позвонил звонок, ты же сам слышал. И? Он наставил на меня ствол и сказал заходить. Вот ты мудак. Эй, а ну заткнулись оба. Чё тебе делать будем? Вообще здесь нет. А у тебя? Ну, вообще есть одна. Где твой телефон? На столе, у компа. Тогда нет. Так, кто будет рыпаться, тому вылежу улыбку от уха до уха. Всем ясно? Да? да? Так, ну, помашл. Развяжи меня. Окей. Так, теперь я сваливаю, а ты меня прикроешь. Что? Нет, развяжи меня и мы вдвоем с ним справимся. Хм. Тоже мысль. Какого